Здравствуйте, друзья! Как видите, жизнь на двух континентах у нас продолжается. И что я вам хочу показать. Нашли мы на помойке кресло. Это кресло. Ну, не совсем оно было новое, потому как, понимаете, оно уже с помойки. И тут вот одна ножка совсем отломленная. Пинки у сидушки не было. Первым делом мы что? Мы разобрали часть, крутящуюся от сидушки. Как видите, без этого не бывает. Купили колесика. Вот такая сидушка была. Ну и все замечательно. Колесико, конечно, ну походящее, ну таких, наверное, уже не делают. В общем, Юра все разобрал, туда-сюда двигаешь. Вот сидушку мы открутили, вот ну все по высоте одинаковая. И вот с другой помойки мы нашли вот это кресло Барнаулина помойки. Смотрите, какое замечательное, но у него нет вот этой вот крутящейся части. Но не совсем оно подходит к вот этой. Но я думаю, у нас тут есть мастер, который О, да, который это все сделает. Это кресло с какого-то офиса видно было, потому что оно с пинтеризационным номером сзади. Вот он номер. Это нужно будет его перетянуть. Раз мы будем все раскручивать и приспосабливать к металлической крутящейся части. Кресло у нас будет, можно сказать, как новое. Сама вот эта сидушка мне, конечно, нравится. Она довольно-таки качественная. Ну, спинки нет. Дай жалость. Ладно, может быть, и еще удастся что-нибудь найти. Какой-нибудь элемент. Здесь разъехалась и вот это все вывалилось сюда. Надо туда вставить, скорее всего. Ишь, не просто же а разъехать. Вот этот патрон должен уехать туда на место. Здесь вот, видите, сломанный. Вот из-за того, что вот этот патрон сюда залез. Сейчас я его вот так вот надставил, ударил несколько раз, и он зашел вот так, видите, вылез. Ну, придется хомут оставлять. Посмотрел, амортизатор показался нормальным. Может быть, вот эти стаканы одевать не будем декоративные. Само кресло тоже очень грязное, пораженное. Конечно, у меня такой модной ткани нет. Это на рогошку похоже. То есть, мы сделаем мой принц таков. Все, что есть в доме, то использовать для ремонта. Тянул хомутом там этот каркас пластиковый. Видите, внутри лопнувший. Ну, он немножко, зазор был миллиметров 8, а сейчас максимум 2. И теперь мне надо его нагретым паяльником вот так вот пропаять. Мало того, я его здесь пропаяю, потом еще возьму вот с этой стороны, вот видите, вот светится, накладу сеточку, наложу и тоже пропаяю. А здесь внутри, после пропайки, обязательно зачищу, для того, чтобы можно было амортизатор вставить. Этот процесс долгий. Смотрите, вставил я вот этот патрон, вот этот вот, на котором вся сидушка будет находиться. И вот запаиваю потихоньку, уже, наверное, минут 20 паяю. И сейчас сверху буду накладывать сеточку. Эта пайка просто так без сеточки не выдержит. Вставляете? Там стул весит, ну и человек на него сядет. Положим, 90 килограмм или там 80 килограмм. И бывает же, он не всегда садится просто. Он плюхается. И вот этот удар. Конечно, вот этот хомут я оставлю, наверное, на месте для прочности. Смотрите, начал впаивать сеточку. Паяльником вдавливаю сетку нагретую, а потом ножницами удерживаю, когда вижу, что она вдавила. Паяльник убираю и ножницами удерживаю ее, чтобы она назад не выходила. Работа кропотливая. Сейчас многие скажут, а купил бы другую, зачем это надо? Купить каждый дурак может, это же интересно. Да и думаю, подешевле в итоге. Весь смысл этого кресла. соберись помойки и пользуйся. Пайка продолжается. Вроде все под запаял, не сказать, что супер, но это будет внизу не видно. Видите, вот здесь вот тоже пропаяно. Амортизатор очень отлично сохранился. Ну все, нам теперь нужно ремонтировать сидушку. Вот она сама сидушка. Ручки? Немножко. Ну ручки. Это я могу тоже подпаять, сгладить их, кстати. А потом... Не надо их подпаять. А потом наждачка будет отлично. Мне не нравится эта идея. Я же буду сидеть на этом президентском кресле, буду президентом нашего дома. Теперь его нужно разбирать. Эти крепления, они кто не подходят, Ластина немножко поменьше, поэтому придется все это раз забрать ну пересверлить отверстие такая декоративная накладка внутри скрепки говорится ринулась в бой вот, резинка декоративная снята вот видите тут какие заверточки они все повылазили кстати говоря намечаем Перетяжку кресла я буду делать джинсой Постараюсь что-нибудь интересное придумать Сейчас мне нужно их все распороть Пока что я вырезаю вот так вот штанины Брендовые прямо Нарезала я джинсы Смотрите, девочки Юра мне сделал лекало Из ДВП Как говорится, в хозяйстве дохлая мышь сгодится Вот я взяла Фломастер, им рисую квадратики. Я вот сделала 10 на 10. Нарезала я квадратиков, разложила их. Я начала сшивать квадратики. И я сшиваю по полоске. И потом эти две полоски я соединяю. Смотрите, у меня должны уголочки все совпадать. Шила три полосы уже у меня. И сейчас я вам покажу. Я их собираю вот так в пучку. Машинка у меня старая. Так я прострочила, переворачиваю на другую сторону и повторно прострачурую. По краям я пришила цельные. Теперь мне надо отутюжить, вырезаю синтепон. Художественное намазывание клея. Телевизор. Ребят, посмотрите Какой шедевр у нас получился Смотрите, со всех сторон Здесь я со швом специально взяла Мне так больше понравилось Ну, в общем, кресло вообще супер Мне нравится Не знаю, как вам но мне нравится. А я буду сидеть на нем и создавать ролики, чтобы вы смотрели. Это вот настоящий помоечный мусор. Одну половинку мы нашли в одном месте, другую в другом. Получилось целое кресло. Не загрязняем природу, плюс вторую жизнь даем утилизированным вещам. Джинсы тоже пошли бы в помойку, потому как уже рванные всякие старые, а тут они пригодились. У нас есть с Юрой два вот таких кресла. Это кресло мы покупали, когда дочери сделали комнату. Ему очень много лет. 14. Я его перетянула. Видите, оно какое? Это кресло Юра только сидушку перетягивал. И то без меня не подложил по этому поролон. Тоже все старое. Ну, держится крепко. Ничего не выбрасываем. Все, дело. Кресло получилось просто шибательное. Юре, конечно, не понравилось сначала. Он сказал, что за дизайн ни к чему не подходит. Я сказала, ну, сейчас не подходит, а потом подойдет. Может, что-то еще сделаем из джинсы. потому как я ее специально собирала много лет чтобы применить. Очень хорошее кресло, мне нравится. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, мне очень приятно. Всем пока-пока, всем хорошего настроения, творческих успехов и всего самого наилучшего. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока!